Ребята, а у нас сегодня в гостях щенки из команды щенячий патруль». И мы вместе с ними выучим цвета. Вот это да! Мне очень нравится гонщик. А мне Скай. Она такая милая. Привет, ребята. Я Рокки. А вы скажете, какого цвета мой костюмчик? Ва ага, зеленого, как и мой костюмчик. Совершенно верно, Гекко. Привет, детишки, я Машал. А теперь назовите цвет моего костюмчика. Это легко. Красный. Он такого же цвета, как и мой костюмчик. Олег, ты как всегда права. Привет, я Зума. А кто назовет цвет моего костюма? Может быть, ночной ниндзя. А почему я? Что, больше никого в классе нету, что ли? Ну, это... Ну... Какой же у него цвет? Оранжевый! Правильно Привет, ребятки, я Скай А кто назовет цвет моего костюмчика? А давайте у нас в классе осталась еще одна девочка Лунная девочка А этот цвет? Фу, так не люблю этот цвет Что же это за цвет такой-то? Подскажи Розовый а -а -а -а -а. Розовый Правильно, девчонки а теперь к нам идет гончик Чейз! Слышишь, Ромео, это же сам гонщик идет! Это мой любимый герой из мультика «Щенячий патруль»! Не мешай, не отвлекай меня! Привет, друзья! А кто скажет цвет моего костюмчика? Ба -ба. Я знаю, я знаю, я знаю! Это синий! Как и мой костюмчик! Молодчина, Кэтбой! Ты отлично подготовился! Приветик! Ребята, как же у вас здесь классно! Я тоже очень люблю учиться! А вы любите... Напишите нам в комментариях. Итак, мой вопрос. Какого цвета мой костюмчик? Ромео, скажи мне, пожалуйста. Нет, ну это ж надо. Мне попался именно тот цвет, который я не знаю. Ну что ж ты будешь делать? Это подскажи мне, подскажи мне цвет. Ну быстренько давай, так уже долго ждем. Ай, наверняка ты тоже не знаешь. Ну как это, ну как это? А, может быть, синий? Нет, не синий, не синий, я знаю. Да, конечно же, это желтый. Да, Ромео, это желтый. Видишь, у тебя все хорошо получается. Ребята, вы все молодцы, я очень вами горжусь. А теперь поставить лайк. До новых встреч. Ха, как же хорошо, что вы все пришли. У меня есть для вас очень классный сюрприз. Таких спиннеров ни у кого нету! Они волшебные! А чтобы узнать, что они делают, нужно их покрутить! да Вот это да! Здесь без щенячего патруля не обойтись! Да, Уилсон, слышу тебя, говори! У меня здесь обвал! С горы посыпались камни и перекрыли мне путь! Я теперь не могу доставить животных! Не волнуйся, Уилсон, мы выезжаем! Щенки, все на базу! У нас завал на железной дороге. Так, Крепыш. Да, Райдер? Пах -пах. Ты должен расчистить пути, чтобы поезд мог ехать дальше и доставить все в срок. Долг зовет, Крепыш, вперед. Робки, слушаю, Райдер. Пах -пах. Там нужна твоя машина, чтобы грузить камни. Даю зеленый свет. Давайте, щенки, быстрее, быстрее, в машину. Уилсон, не волнуйся, мы уже здесь. Райдер, у меня новая проблема. Что еще случилось, Уилсон? Видишь ли, мои животные сбежали. Видимо, крышка открылась, когда я резко сдал назад. Не волнуйся, все будет в порядке. Скай, прием, прием. Да, Райдер, слышу, говори. Скай, здесь сбежали животные. Их нужно найти и вернуть на место. Это задание именно для тебя! Щенки рождены летать! давайте быстрее собирайтесь ко мне в вертолет я вас сейчас доставлю в безопасное место да крепыш тебе придется поработать это работа для меня вау, вау. люблю копать Рокки, подъезжай ближе Сейчас все их соберу, и этот заберу, и еще вот этот, и этот заберу. Вот последний камень, работа сделана. Молодцы, щенячий патруль. О, а вот иска уже летит. Райдер, я нашла этих милашек, все в порядке. Молодцы, щенки. Отлично поработали. Спасибо, щенячий патруль. Ставь лайк и подписывайся на канал Данила Плей ТВ. И нажимай на картинку, чтобы посмотреть следующее видео. ча ка као Ребята, подписывайтесь на самый классный канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Вот это находка! Где бы мне ее испробовать? А вот и мои любимые щенки из щенячего патруля! Ого! Я такого не ожидал! Классная машинка получилась! Ну что ж, попробуй я еще раз! А вот и мой второй подопытный! Сейчас сделаю себе целый автопарк из щенячего патруля! Ого, руки! посмотри, какие машинки классные! Вот это да! Это же Хотвилл, Зума! Хм, интересно, кто такие машинки мог здесь оставить? Кто-кто? Я оставил, чтобы вас привлечь! А сейчас и вы будете такими же машинками Хотвиллс! Хотвилл! Почти всю коллекцию собрал. Еще двоих не хватает. Ого, как же мне везет сегодня. Вот и гонщик. Ну вот, опять ребята свои машинки посреди дороги разбросали. Эх, попадитесь вы мне. Сейчас я тебя от компании отправлю. <звы> вот вредина. Но ничего, я тебя сейчас хорошенько проучу. Вот это я себе машинки сделал. Ну супер-пупер класс! Ну где же это, Скай? Еще ее до полной коллекции не хватает. ну! Ой. А вот и я. Скай, Скай, погоди, не надо, не делай ничего плохого. Вот траучу тебя. На следующий раз хорошенько будешь думать, прежде чем вредничать. Ну погодите, щенячий патруль, я еще до вас доберусь. А теперь после Ромео все нужно исправить. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. И подписывайся на канал Мунитляндия. До новых встреч. Пока-пока.